здравствуйте продолжаем рубрику точки опоры как и обещал начинаем отвечать на ваши конкретные вопросы в конкретных жизненных ситуациях как же применять все те знания о которых мы говорили с вами уже несколько недель дело в том что все что было сказано в роликах о, о нахождении точки опоры это все работает но Ум зачастую ставит все новые и новые вопросы, добиваясь того, что в конце концов человек сказал, нет, это не работает, потому что не работает. Зачастую такой ответ. Друзья мои, вот давайте разберем такой вопрос. Задается вопрос, есть ли в семье разные взгляды на происходящее, разные существуют мнения, что делать? И на этой почве, возникают возникает конфликт. Ну, естественно, что самый лучший совет в этом случае простой. Тот, кто мудрее, тот и уступит. Тот не доводит до кипения. Тот не доводит до конфликта. Но это, легко сказать, трудно сделать. Я предлагаю конкретные действия. Сядьте за стол переговоров и скажите. В нашей семье существуют разные мнения. И это, это нормально, потому что каждый из нас... Отдельная личность, самостоятельная личность имеет право на свое мнение. Мы не осуждаем, мы не спорим, а мы исходим из того, что, что мы с вами, наша семья, делает нашу семью площадкой мира. Что мы показываем в нашей семье, что можно договориться и не выходить в зону конфликта, не Растаскивая наши энергии семейные, не создавая нам проблемы, просто понять, что в семье мы не производим никаких негативных мыслей, негативных слов, не осуждаем друг друга и так далее, не осуждаем эти ситуации, эти стороны, одну или вторую. Мы выходим на состояние вот это над всем этим. Мы создаем в нашей семье... Пространство мира. Вот попробуйте так договориться. ему. Ну, да, давайте прям конкретные штрафы, там можно даже и финансовый штраф. Если кто-то начинает э, э, создавать конфликт, э, создав... производит негативные мысли, слова, то такой-то определенный штраф. И постепенно, постепенно уводите из семьи вот эти все негативные мысли, негативные слова, негативные какие-то идеи. Не спорьте, уводите из семьи это все. Сделайте свою семью территорией мира. Это будет самый простой ход и самый эффективный, потому что все понимают в семье, что конфликт ничего хорошему не даст, не принесет. Конфликт создает только дополнительные проблемы в это трудное время. Все это разъяснить и начать вот... Вести мораторий на негативные мысли, негативные слова, негативные поступки. Все. Попробуйте это реализовать. Поверьте, сделав несколько шагов уже в этом направлении, вы увидите, что атмосфера у вас поменялась, что отношения у вас улучшились. И все, все вокруг у вас будет происходить в более благоприятном виде. Это действительно так. Это работает.